всем привет на моем канале сегодня буду готовить безе фламинго вот такие красивейшие птички кому интересно оставайтесь со мной подкрасила сразу в деже в такой розовый цвет использовала краситель electric pink 164 номер розовый я буду использовать три насадки можно и без насадок просто обрезать уголок кондитерского мешка Значит, здесь у меня где-то сантиметр, здесь полсантиметра. И насадку листик с вот такими глубокими прорезами. Номеров у этих насадок нет. Мне понадобятся вот такие палочки. И сначала вставляю палочку и теперь рисую как бы букву Г. Вот эту голову здесь я слишком отодвинула, надо прям, чтобы она была ближе, иначе может отвалиться. Делаю заготовочки и теперь насадкой листик формирую перышки. Вот такой получился фламинго. У меня получилось так, 9 фламинго. И вот немножко в деже осталось. Сейчас маленькую часть, буквально столовую ложку. открашу в оранжевый, гелевый, водорастворимый, российский. И это у меня будет клюв оранжевый. Клюв можно на самом деле другой, любой, какой хотите. Вплоть до естественного натурального цвета. И здесь уже насадка трубочка, которая пол сантиметра. Клюв можете делать любой, главное, чтобы он не был слишком тонким, потому что отвалится, даже если вы упакуете в упаковку. У меня осталось еще немного меренги, я взяла насадку-звездочку на 8 лучиков. И отсажу просто звездочки, как дополнение. Выжила все до последней капельки, это отправляю мыться. А Отправляю сушиться в духовку и после того по готовности дорисую глазки. Сушиться у меня будет примерно такое большое, без три 3 часа. В моей газовой духовке регулятор на минимум, открытая дверца, это примерно 50-60 градусов. Если у вас электрическая духовка, тогда 70, допустимо, градусов и плюс конвекция. Увидимся по готовности. Ах да, забыла сказать, что здесь у меня количество белка 170 грамм, соответственно, в два раза больше сахара готовила я на швейцарской миринге. Ссылочка у вас появится на экране. Прошло 3,5 часа, безы у меня выпекалось 3 часа и полчаса остывала, Но сейчас абсолютно холодная, Маленькие, они уже давно были готовы. Вот. Сухие, абсолютно. И сейчас покажу фламинго. Вот такие они классные. Обязательно палочку делайте, как я показала на видео. Иначе, если вы ее просто положите, она у вас отвалится. Вот такие они хорошенькие. И сейчас дорисую глазки с помощью фломастера. Можно, конечно, с помощью красителя гелевого, либо сухого, без разницы. Вот что получилось в итоге. В общем-то, отличный вариант. Допустим, детский сад девчонкам к 8 марта. Девочки любят такую нежнятинку. И покажу на примере одного фламинга. Вот этого. Какое оно внутри. Там внутри палочка. Помешала мне. Вот так оно выглядит. Досушенное. Абсолютно. Все. Вот что получилось у меня в итоге. Результатом я очень довольна. Птички очень такие милые, нежные. И классные. Также легкие, безумно вкусные. Так что, кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго. Пока-пока.